Здороваешься. Да, хочу представить а, моего партнера, а, лидера в моей команде, а, девушку, прекрасную шикарную отеквательную, которая вообще вдохновляет меня на то, чтобы двигаться дальше вперед. Я во многом беру с нее пример. А, я не знаю, как у нее это получается. Наверное, просто она, то, что она делает, она делает это чистого сердца и искренним желанием помочь людям. Но, каждый человек, с которым она общается, готов быть с ней в команде, да, готов за ней И сегодня Лариса расскажет нам о том, как она это делает, как мне это оставаться всегда на позитиве, всегда быть такой энергичной, всегда жизнерадостной и сделать такие офигенные результаты. Это практически третий уровень за два месяца. Лариса, тебе слово. Спасибо за такое представление. Умеешь ты, Светлана, это делать. Что я сама начинаю себя обожать. и Видите, что я такая необыкновенная. Так приятно слышать и важно слышать позитивные отзывы. Это очень важно, когда в тебя верят, когда хвалят и ценят. А я не знаю, как вопрос какой там был? Здесь сюда. Как у меня получается? Так вопрос. Вопрос был подожди, как мне вернуться на экран? Я тебя не вижу. Вопрос был о том, как, как ты вообще пришла? Вот расскажи свою историю. Как ты пришла в компанию? Как тебя пригласили? Что тебе понравилось? вообще Что тебе здесь зацепило? И как ты теперь вот эту информацию передаешь дальше? Потому что, ну, действительно, третий уровень за два месяца – это офигенный результат. Это не каждый делает, это мало кто делает. И для нас будет очень ценно узнать, как у тебя это получается. Ну, пришла я сюда за удивительной девушкой, которая вообще мне нравилась еще намного раньше, чем я узнала о Life is Good. Я об этом расскажу. Что меня сюда привело? До того, как я услышала Life is Good, я уже думала о том, что мне нужен пассивный доход. Просто вот, вот как бы, это был мой запрос по жизни, да. Я об этом... Молилась, я об этом как бы вот делала такие, у меня есть такое утреннее, не вечернее такое, как это сказать, ну подсказывайте мне, ритуал благодарности. И э, я эти благодарности, с одной стороны, на страничке я пишу благодарности за то, что я хочу иметь, да, еще нет, но я как будто уже это имею и благодарю за это. А, и на, на, на правой страничке, на левой страничке у меня благодарности уже за то, что... Сегодня со мной произошло, и реальная благодарность, вообще крутая очень практика, мне очень нравится, и я заметила, что э, те вещи, которые я пишу с правой стороны, они перемещаются налево. И вот одним из тех моментов, которые я писала на правой страничке, это создание пассивного дохода. И э, в какой-то момент ответом на вот эти мои молитвы, на мои желания, на мои запросы, мечты, явился человек, который мне сказал о возможности создания пассивного дохода. И, конечно же, э, когда вот я настроена на это, у меня это моментально откликается. И, э, то есть, я, с, как, я среагировала. Как у меня дочь говорит, я делала стойку на слово «там пассивный доход». Как собаки делают стойку на охотничье, да, вот на там какую-нибудь дичь. Так вот, я вот на слово пассивный доход делала стойку. здесь здесь вот, тоже среагировала и э, попала таким образом на э, Рбс, на котором на все мы были, на котором вот, вот Зинаида Вахтанковна, Зинаида Ивановна со мной пришли, поверив вот, как бы, пойдя за мной, вот. И э, я не могу сказать, что я там прям вот, ну, сразу растаяла и стала как мороженое там, мне все вот прям понравилось и все такое прочее. Я, я поверила в, в те вещи, которые там говорили, что это полезно, что вот, э, кооператив – это очень нужная вещь. А про счет я еще не очень была уверена, что насколько это все безопасно и хорошо, но как бы звучало красиво. Вот. И когда я увидела шестой уровень и возможность пассивного дохода, который от меня не, уви... не, не зависит, я сразу поняла, что я хочу туда. На шестой уровень. Вот. Ну и э, как бы заключи, э, как все мы сделали, я э, зарегистрировалась, денег у меня не было, но в голове это у меня сидело. И раз оно у меня сидело, они, конечно, ко мне пришли. В то время, пока не, не было денег и не было возможности строить свою собственную команду, но я просто интересовалась, просто изучала материал и общалась со своим лидером, со своим наставником. Удивительное то, что мне больше всего как бы сейчас нравится в этой команде, это поддержка. Поддержка. Поддержка всей команды, поддержка моих наставников – это то, что, ну, как бы сделало из меня третий уровень. Иначе я одна бы точно не справилась. То есть я знаю, что я могу задать любой вопрос, и что мне ответят, и что помогут, и что расстояние – это не преграды. И когда я была летом в отпуске, мы делали какие-то там сделки через телефон, через WhatsApp. И самое главное, это вот то, что я влюбилась в те вещи, которые я предлагаю. То есть то, то что я уверена в том, что я помогаю людям то, что м, те вещи, которые, э, те инструменты, те продукты нашей компании, которые я предлагаю, они уникальны, и они очень полезны, они нужны, и они э, даже вот э, при, приходится, м, ну, встречать сопротивление, недоверие, и это огорчает, но вера четкая, вот. Прям вот, ну, стопроцентная вера в полезность моего э, предложения, она мне помогает с этим справляться. Это, конечно, неприятно, не, не когда люди не доверяют, когда там э, слышишь сомнений, там что-нибудь типа это пирамида, и там это все фигня, это все развалится. Конечно, это все неприятно. Вот. Но э, из-за того, что я сто процентов уверена в этом, мне легче. Вот, ну, как-то так. И э, когда я еще, я еще не была, э, значит, партнером компании, еще только зарегистрирована была, у меня даже счета не было, э, мне уже нравилось об этом рассказывать, и я рассказывала э, везде, где только могла. Вот, и мне очень помогала Светлана, потому что она подключалась подключалась в WhatsApp, помогала проводить мне презентации. Они тогда были, может быть, неловкие, неудачные и какие-то такие, ну, не сказать неудачные, просто нерезультативные. Не Хотя сейчас э, те люди, которым я тогда что-то рассказывала, они кто-то из них, они участвуют, они включаются, и, я думаю, пойдут, поверят. Что мне помогает сейчас? Это помогает то, что у меня уже есть какой-то результат. Помогает то, что э -э мне есть что показать. Вот что, наверное. Мне трудно было, потому что у меня не было своих каких-то результатов. Когда появляются свои собственные результаты, тогда легче э, разговаривать с людьми. Вот. Не знаю, что еще сказать. Прошу. Лариса, а ты посчитала свой доход за сентябрь? За сентябрь? А, ну, вот на данный момент, если не считать э, кооператива, у меня доход общий полторы э, тысячи евро, плюс еще кооператив, это будет 1900. Это за... за сколько? За два месяца? Да, за два месяца. Плюс еще кооператив, это, ну, 1900. А первый, ну, получается, получается 1400 за сентябрь. Ну, еще, знаете, до, 000... до конца сентября еще есть три дня. 1400 евро за сентябрь, правильно я тебя поняла? Да, за сентябрь. Офигеть, а какая у тебя была зарплата? Ну, зарплата и доход ⁇ это разные вещи. Ну, понятно. Зарплата, зарплата у меня где-то 45, плюс еще 10 тысяч пенсия и плюс еще доход от учеников, но нестабильный. Не Расскажи, как вот насколько приятно получить дополнительно 100 тысяч рублей в месяц. Как ты себя чувствуешь? Офигенно, приятно. Офигенно, приятно, очень приятно, конечно. Вот, и самое приятное даже не то, что а, я вот получила этот доход, а то, что я понимаю, что это только начало. Я просто вот, ну, я понимаю, что э, вот это только мои первые шажочки, очень такие неуверенные, такие, э, такие совсем шапкие шажочки, и что дальше будет лучше, больше, интереснее и выгоднее. И самое главное, что вот, вот, вот то, что мне больше... Ну, я просто по жизни такая, э, ну, помогатор. Самое главное, мне э, приятно, что я приношу пользу. Вот, mm -hmm. это, вот, это, вот это основное, вот, то, что меня двигает в этой компании. Так, хорошо, Лариса, а расскажи э, вот такой вопрос. Заслушалась, забыла, что хотела спросить. А Сколько у тебя человек в команде? Вот какой объем работы проделал позволило тебе заметить заработать сколько тысяч? делал ну, в часах? Да, вот сколько времени? Это сколько суток напролет тебе там, нужно было не спать, не есть, пахать? Вот поделись, пожалуйста. На сколько ты вот, вымоталась вообще, пока заработала эти 100 тысяч? Ну... Э... Когда я слышала где-то такую фразу, найди дело, которое ты будешь любить, и тебе не придется работать. Вот это про меня. То есть, когда вот меня штырит от того, что я делаю, я не, не работаю. Я могу просто, вот, я болела, девочки, я болела всю эту неделю, да? То есть, меня приходили навещать мои подруги. И как вы думаете, о чем мы разговаривали? Короче, после этих разговоров двое идут на РБС, и еще двое открывают счета. Здорово. Огонь. Алиса, ты просто красотка. Браво. Вот. Ну, я не знаю, насколько они э, как бы в ближайшее время это сделают, но то, что люди уже однозначно настроены и верят, в то, что ну, надо это сделать, полезность этих вещей. Э, я сказала, на РБС идут? Нет, не на РБС, на мастер-класс. Я сказала, на РБС? Да, супер. Пока еще на мастер-класс идут. Ну, те двое, которые идут на мастер-класс, они э, как бы разобрали... Короче, есть необходимость покупки кооператива и берут кооператив. И еще идут на мастер-класс. Вот. А про команду э, у меня замечательные, просто э, обалденные члены моей команды. Без нее и без них я вообще не смогла бы сделать ничего. Я сейчас говорю, я уже о своих наставниках говорила, а сейчас говорю о команде своей. Они тески между собой. Это вообще потрясающе. Это две Зины. Одна э, Зинаида Вахтангарна, она э, мой такой подушечка. Подушечка моя. Подушка моя, мой человек, который меня вот э, поддерживает и... Э, ну, подушка, да, вот я не знаю, подушка безопасности моя. И еще второй человек, с которым я вижусь очень часто и поддерживает мои начинания и сидит напротив меня за моим рабочим столом и э, Вообще очень такая уникальная, я считаю, женщина, которая может поладить с любым человеком, и которая э позитивная вообще во все, во все, во всех ситуациях своей жизни, она всегда позитивная, несмотря на то, что бывает нелегко. Я ни разу не слышала, чтобы э Зинаида Ванна сказала, что вот как плохо. Она всегда говорит, супер, классно. Мне очень нравится это качество, что она очень позитивная по жизни. Я думаю, что с такой командой мне легко будет работать и достигать успехов, и достигать вообще результатов. Спасибо им большое. Ларина, скажи тогда, пожалуйста, вот все-таки про те действия, которые ты делаешь ежедневно на протяжении вот этих вот двух месяцев. Ну, хоть, хотя бы приблизительно, если нет точной статистики, то есть сколько, со скольки, ну, скольким людям каждый день ты доносишь эту информацию, ну, хотя бы вот в общих чертах, в разговорах? Вот, сколько звонков, может быть, ты делаешь? Было время, когда я приехала из отпуска, у меня было две там или три недели, я не ходила на работу. Я занималась тем, что прозванивала и ну, приглашала на мероприятие. Ну, это принесло определенный результат. Вот, и один из моих членов моей команды он именно оттуда из того периода моей деятельности, так сказать, из тех звонков теплых и холодных. Вот. Но, в общем-то, на данный момент, может быть, пока, а может быть, это мой, как бы у каждого же свой стиль, у каждого своя какая-то система. Моя работа, она вот с моим окружением, с близким. Из-за того, что я работаю в все-таки в коллективе, где много людей, и э, мне легко с ними работать. Мне, э, то есть я рассказываю тем людям, которые меня окружают. Сейчас, э, за последние там, полтора месяца, я не могу сказать, что я делаю много звонков, я просто общаюсь с людьми, которые вокруг меня. А те люди, которые вокруг меня, общаются уже с другими людьми, которые вокруг них. Вот. И таким образом как бы распространяется эта информация. Есть еще какие-то идеи, которые сидят в моей голове, например, там работа с риэлторами, и э, здесь я, конечно, уже целенаправленно еще этих риэлторов, и ну, пытаюсь с ними работать, не пытаюсь, а работаю с ними, для того, чтобы показать им выгоды, их преимущества, вот, и привлечь их в свою команду. Э, пока, пока у меня нет риэлторов в команде, но это временно, это... Они у меня будут. у меня будут и будут приносить пользу тем людям, которые к ним приходят и себе тоже. Это моя мечта. Чтобы люди перестали брать ипотеку. Чтобы люди приобретали жилье гораздо выгоднее. И чтобы риэлторы, они были заинтересованы в этом. Не в ипотеках, а именно в жилищном кооперативе. Я не знаю, ответила я на вопрос или нет, по поводу сколько времени. А, не так уж много времени. Наверное, не так уж много времени. Был период, когда я грузилась, и мне казалось, что мне надо много работать для того, чтобы были результаты. Сейчас я расслабилась. Сейчас я поняла, что нужно просто ну, идти и двигаться, вот, ну, не знаю, в духе, в потоке двигаться. А, расскажи, какие свои планы вот, вообще? Вот, как ты видишь свой следующий год? Какие достижения? Какие результаты? Не знаю, пока... А, я, кстати говоря, сегодня писала план. Я написала себе, выписала по месяцам, когда будут мероприятия, ну и приглашать людей на эти мероприятия. Хочу сходить на директорский бал. Хочу учиться риторики и другим вещам интересным, которые будут происходить, и в компании. Мне это очень интересно. Хочу ездить, путешествовать и самостоятельно из компании, и со своими друзьями. И распространять эту информацию, как вирус. Информацию о полезных продуктах нашей компании. Так, девочки, которые в чате, задавайте вопросы. У меня не вопрос, у меня предложение. Я сделала календарь на Google таблицы. Если вы поскните мне свой, свой электронный адрес, который на Google, я вам открою доступ, и вот эти все планы мероприятий будут у вас всегда с собой. Не надо будет ничего выписывать и куда-то заглядывать. Там все пока видно, так что Жду от вас электронные почты ваши. Но обязательно надо, чтобы заканчивалась на gmail.com. Меня слышно? Да, слышно. Ну, вот. Вот. Такой ну, нет, мы... пригодится Пока у меня только поздравления, вопросов нет. Я так знала вчера ночью, что сегодня буду поздравлять тебя. Спасибо, Светлана, спасибо. Я не могу сказать, что меня Светлана уже представила как третий уровень. Мне не хватает еще семи единиц. Но это формальность. Семь единичек, мы их найдем. Мы их сделаем. Куда да. К сожалению, у меня пребывается время от времени. Я выходила на улицу, мне нужно было. Я не все слышала, но надеюсь, приличная встреча-то мне раз. Лариса, ты большая умница. Я восхищаюсь с тобой и рада за, за твои успехи. Спасибо, Лен. Спасибо, Лен. У тебя есть чему поучиться? Хороший результат. Результат у тебя вообще здоровский. Спасибо. Видно, ты внушаешь я, людям я доверие. А? А? Видно, что? что ты внушаешь людям доверие. Это здорово. Наверное, твой мягкий какой-то такой подход. Ну, я не, не знаю. Я могу да? сказать, что мне легче стало. Девочки, я уже делилась на прошлом зуме. Что мне легче стало, когда у меня появилось то, что показать людям. Вот я когда, допустим, оформила кооператив, и вот то, что я говорю, что у меня есть кооператив, я покупаю квартиру в Москве, и вот, ну, вот как я вот эти вещи говорю, у людей возникает уже доверие, то есть они начинают интересоваться. У меня есть там, допустим, счет. Очень часто привожу в пример Зинаиду Ну как мы ей деньги заводим, которые нужно ей платить, куда-то платить, гасить кредиты. И что вот мы просто рассказываем эту схему и рассказываю ее историю. прям вот конкретная, когда конкретные истории, не какие-то там, не знаю, миллионы. Вокруг меня нет людей, которые могли бы положить на счет миллион. Или там купить, или там квартиру, вот допустим, какую-то дорогую. То есть мы живем в Подмосковье, я работаю в организации бюджетной. Обычные такие вот именно средние люди, как раз я считаю, что наша наша компания, она вот и ориентирована на такую аудиторию. Миллионеры, они и без того миллионеры люди, которые там имеют шикарные квартиры, они не нуждаются вот в Best Way. А, а вот те, очень много людей, нуждающихся вокруг меня. И когда у меня есть, вот, если я просто рассказываю, что вот это, вот это можно вот так, вот так. То, что было в начале там в июле, в августе, когда вот, я рассказывала людям, то было так. А сейчас я уже говорю, что вот, вот уже вот у этого человека есть, у этого человека есть, вот не у какого-то там далекого, там, а вот, вот ты, ты этого человека знаешь. Вот у меня есть, вот, вот открываю там свой счет, на котором всего 1000 евро, 1100 евро, и показываю доход 9 евро, который я получила за 10 дней августа. Вот это людей впечатляет что вот 9 дней было, и всего вот, ну, у меня лежало вот 300 евро, и когда объясняю что вы рискуете вот такой небольшой суммы, ну, вот это впечатляет, люди как бы соглашаются. Такие у тебя люди впечатлительные. Вообще, вот моих людей не впечатляют мои доходы. А понимаешь, потому что у всех есть доходы. Не у всех есть такие деньги, чтобы положить там два, три, там четыре. Я, я понимаю, что не у всех есть такие деньги, но это впечатляющий в любом случае результат. Это офигенный результат, это ну, стабильный результат. Но он для людей не является никаким показателем. Все вот думают, как... что я влипла в какую-то непонятную историю, короче. Вот да. вот, а ну... мне надо отсюда сматывать ноги. Может быть. Может быть, понимаешь, вот как я это понимаю, почему так происходит. Потому что у человека нет, вот, например, у меня подруга есть, скептическая очень подруга. Вообще скептическая, я ей там чуть ли не первая рассказала, а я она сказала, что это все вранье, этого быть не может, деньгами я с вами рисковать не хочу и все такое прочее. И вообще у меня нет таких денег, чтобы там положить и получать там 35 или 70 тысяч в месяц и не работать. У меня таких денег нету. Это не для меня вариант. А когда она пришла мне про меня проведать, и я ей рассказала о Зинаиде Ивановне, как мы завели ей 12 тысяч из них она 7 вывела и погасила свой кредит, очередной платеж. Ее это впечатлило, понимаешь? Потому что перед этим она сделала дочке зубы. Не зубы, а брекеты поставила за 50 тысяч. И Мы тут же сели и посчитали, что вот если бы она завела бы на этот счет 75 тысяч, потом сняла эти 50, она бы и брекеты сделала, и деньги бы у нее работали. И рисковала бы она всего суммой в 25 тысяч, а не 2 миллиона, и не даже 150 тысяч. Понимаешь? Когда она посчитала, да, говорит, я рискую всего деньгами, да, 25 тысяч работает, у меня 75. Когда мы бумажки ага. увидели, она сказала, да, кооператив я еще не знаю, сомневаюсь, а вот что я а был человек, э, ну настроенный э, очень э, так, э, негативно, мистически. Как бы. Я даже разговаривать с ней не хотела. Она просто пришла меня проведать. Мы поговорили про Зинаиду Ивановну. Ну, чувствуется, как ты... Вообще вот прям настолько вдохновлена вот всеми этими мелочами даже вот, показать, как это все работает. Да-да-да. Э, все такое. Да. Ну, мне, когда я еще не могла ничего никому рассказывать, да, вообще просто не умела. Я просто лазила в интернете, э, смотрела э, уроки, которые, ну, другие... Э, лидеры, э, видео там, уроки снимают, и как бы пыталась разбираться, потому что для меня это все было. Ну, понятно. я видела тоже, как они считают, да, да? что куда положить, да, куда. Да да, да, да, да, да, да, да. Ага. Ну, ну вот, меня это просто саму зацепляло, мне это понравилось. И как бы разобраться в этом ага. сейчас мы, мы это делаем просто, Вен. Вот Зинаи Девак просто сейчас это делает, фактически. О -о -о. На маленькой сумме. Люди такие простые вокруг меня, как, им вот это э, больше заходит, чем какие-то большие суммы. Ну да, научиться как бы решать эти задачи, да? Вот это вот, э, как есть задача. А -а -а. Вот. Да, в принципе, надо мне тоже попробовать хотя бы для себя как-то рассчитывать эти щита на бумажке, Потому что я вот так в голове что-то их начинаю составлять, но на бумагу ни разу не носила все это. Хотя видела, как рассчитывают. Я все жду, что кто-нибудь со мной сядет и мне покажет, как это надо делать. сделаю сама и посмотрим, где у меня не получается, да, wow. Лариса, огромное тебе спасибо за твою историю, за то, что поделилась, она действительно очень вдохновляет, очень впечатляет. Тебе желаем огромных успехов, и чтобы твой шестой уровень, ну, не будем загадывать, да, но чтобы это было вот максимально быстро и хотим увидеть это на сцене. Вот. Это меня, да, это меня как-то вот, ну, не, не цепляло, не вдохновляло, а сейчас я уже хочу на сцену и улыбнуться всем там помахать рукой. Сказать, что я это сделала. Молодец. Девочки, я вас...